Приветствую всех любителей видеоигр. Ну что, мне все-таки там пару подсказок дали. И. так. Не понял. А, точно. Ты тихо, ты тихо. Я что-то подзабыл, как управление, как что. Поэтому сейчас придется все-таки поспешить, хотя надо было рестартнуть и быстрее начать с того момента. Так, значит, подсказок, значит, значит. Значит, значит, значит, на какую кнопку? На А. Ага, все отлично. Так, на Е менять. Все, вроде, в принципе, ничего не забыл. Так, все отлично. Идем сначала, разливаем молоко. Так, на какую? На S. Да куда ты? Да, при, это... Не могу пока что привыкнуть. Ну... Или я с геймпада играл, что-то немного вспомнить. Нет, у меня есть все-таки. Так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Да, да, да, да, да. Я, в принципе, немножко не успеваю, но ничего страшного. Я думаю, тут нормально. Да, отлично. Так, дальше. Идем сюда. Мышь, оказывается, убивать не надо. Надо ее просто в ловушку закинуть, а потом бутербродом ее подкормить. Вот, ну, то есть, в принципе, у нас будет минус одна проблема. И мышь уже не будет злая, и мы сможем... Кого-то там, что-то там. Потом это... А, топор мы сможем потом использовать в этом. какого Еще разок, короче. У него ограниченное количество использований. Так, где мой шар? Отлично. Ну, блин, надо было, кстати, еще сразу дробовик забирать. Ну, да ладно возьми ты так все мы берем так сюда сюда сюда дробовик надо в любом случае забрать отлично так сестра идет. а я, я боюсь мы можем и не успеть таким образом так шед шед шед шед шед шед Отлично. Бежим сразу. Так, что нам остается? Нам нужен бутерброд. А, нет, нам нужно еще огонь потушить. Точно, точно, точно, точно. Бежим, бежим. Вот даже часики тикают. И как только они дотикают, все будет жесть. Отлично. Не знаю, нужно ли нам еще... Как это называется-то? Так. Наверное, надо следовать за сестрой. Наверное, последуем за сестрой. Точно, нам еще унитаз надо сломать. Да, да, да, да, да, да, да, да. Отпусти, все, хорошо. Хорошо. Хорошо. Шар потом, наверное, бросим здесь на ковер Сначала мы его, туалет разломаем Ага зачем ты еще игрушку нужна Не знаю зачем Не знаю, понадобится ли еще В будущем ковер Так, она, по-моему, вешаться пойдет сюда, да Отлично Ждем, ждем, потом идем за бутербродом Так Так Эх Эх, эх э. А что я не смог-то не понял. Но мне сказали, что топор нужен, чтобы спасти сестру. Мне что, надо было стул сломать просто? Не понял. А зачем мне еще тогда топор нужен? Так, тихо-тихо, на ковер не наступаем. Так, подождите. Но здесь червяк, да, сидит ждет нас. Здесь, в принципе, больше ничего нет. Я хотел попробовать червяка с убить. Что-то я тогда что-то не понял. Так, там нас уже ждут в той комнате. Это я прям помню прекрасно. Можно попробовать голову отрубить? Меня там, кстати, тоже в комментарии просили. Одному пареньку тут голову срубить. Или руку. Да руби! Я жму, С, yes, жму, он не ру. Ru... Блять, у меня же энергия кончилась. Сука. Ладно. Не вовремя. Не успел я ему голову срубить. Не успел. Ладно, пойдем, мышь же подкормим Пусть. Не будем ее убивать Так, а мы успеем ли туда? Мы можем и не успеть Давай-давай-давай-давай Заходи-заходи Так, отлично, теперь нам надо бежать налево А, он пропал а... Она спит Так, что сейчас будет но на меня точно охота. Опа, отец дома. А отец уже как зомби. Да стреляй! блять, я дробовик не взял. Точнее, патроны. Взял просто ножом пробил. Не, ну я пытался. Я пытался, надо было с него с дробовика уже хануть. Ну попробовать, по крайней мере. Так, ладно, еще разочек. Так, а значит надо попробовать сломать стул. А у меня нет других вариантов. Или как минимум хотя бы идей. Кстати, пока не забыл... Ага, а, а что? А куда? Пока не забыл, вот так вот сделаем. Оп, оп, все mm -hmm. отлично. Так, ну, в принципе, к управлению я уже привык. Снова. Так, куда ты пошел? Нам сюда. Ой, дубль три. Так, взяли, поменяли. Идем дальше. Бежим, бежим, бежим. Побежали. Побежали. Побежали. Берем. Побежали. Отлично. Хорошо, идем. Открыли, зашли. Взяли, пробежали. Так, ему можно, в принципе, я думаю, руку отрубить. Но он, по-моему, появляется как раз-таки только в том случае, если кто-то из семьи умирает. Отлично. И мышь заснула, кстати, только после того, как кто-то из семьи умер. Так, взяли, и все, бежим, бежим, бежим, так, зачем мне топор, а, дверь, так, <coughs> тут небольшая проблемка была, ну и в общем, я немножко порил. но это мелочь, так, а бросить я смогу в любом случае, да, отлично, давай, давай, давай, давай, давай, давай. бери, бери, бери, это тоже бери, так, теперь идем за дробовиком, да, все правильно Так, теперь нам нужна вот эта штука Отлично Так, сестра еще вроде не вышла Надо, короче, попробовать, стул, получается, унитаз сразу разбить А потом стул сразу разбить Все просто Отлично, теперь идем за водой Так Отлично Так-так-так-так-так-так-так-так-так Поливаем Пофиг, пофиг, оставляем как есть Не будем ее возвращать и бежим сразу туда уничтожать унитаз, а потом стул. Но ну, получается все правильно. То есть я сейчас, скорее всего, сломаю стул. Не знаю, зачем уточка. Так, где топор? Ага. Отлично. Да, значит, я так и должен был изначально поступить. Так, а дальше что делать? Так, она принесла бы серебро. А, нам сейчас, получается, надо мышь. Мышь к мыши надо. Так, идем к мышке. Так, берем. Идем кормить мышь. Все, отлично. А, можно даже с ней поговорить. Ой, ой. Ну сейчас пока на паузе мы откроем, естественно, что, правильно, лучший на свете переводчик. Так, поехали. Что ты там нам тут скажешь? Есть ли еще какие-нибудь песочные вазы? А, для дробовика. Да? Это 100%. Так, извини, что набросился на тебя. Мне это нравится. Крыса можно есть? А, нужно типа есть, понимаешь? Так, все, окей. Побежали тогда это самое. Сейчас отец скоро придет, я понял. Нам нужно как раз таки дробовик, чтобы отца вырубить вроде, по всему. Да, блять. Давай-давай-давай-давай-давай, ага, ага, так, у нас есть дробовик, а, возможно, кстати, мать сейчас украли, предположительно, нет, предположительно нет, так, а что мне еще делать надо тогда, ну, я взял дробовик на всякий случай, так, пока ничего не происходит, Уточка есть Так, давайте-ка зайдем сюда Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет нет, Что-то произошло Все равно что-то произошло Сейчас отец вернется, походу Ой, блядь, и мать куда-то делась Все-таки ее украли Ага, значит, мать все равно тоже крадут Ага, и у топора еще взмах остался То есть надо было за матушкой тоже следить Хорошо, допустим так, ладно, не выстрелить сейчас. Блять, этот сюда приперся, тварь. А -а -а -а. Ну, допустим, ладно, идем сюда. Так, мышка уснула, хорошо. А может, нужно ли нам здесь что-то еще? А, я этот шар там оставил. Так, ну здесь вроде больше ничего нет такого. О, отец. Но ну, попробуем его хануть хоть. Так, значит, мать точно крадут, и, возможно, сестрой что-то случилось. Ну, иди сюда, давай. Сначала уточку в тебя блядь. Отлично. Блядь, да ладно! Блядь. То есть, дробовик на нем не сработал. Жаль, жаль. А ты топором я просто не дотянулся. Хм, Как с ним быть, как с ним быть. Так, дубль... А игрушка зачем? Игрушка же зачем-то нужна. И игрушку я тоже в самом начале взять не могу. Я конечно, хоть есть какое-то продвижение, но все равно. Да, кстати, оказывается, кошку можно поднять заранее. И прям не заморачиваться. Прям бежать вот так вот. Потом разливать, потом брать и побежать дальше. Так, допустим. Это мы берем, побежали. Хм, как же поступать-то тогда, получается, надо-то правильно будет, все правильнее всего. Пока в голове нет никаких идей, если честно. То есть чисто фактически, пока действует так, как получается. Так, хорошо, топор. А, идем к ней в комнату. Раз, два... блять вся энергия кончилась, сука Три Все, все, все, не тратим всю энергию Ну, бей Бери, отлично Все, теперь бежим Так, дробовик мы взяли, это мы взяли Сестра вроде еще не вышла, отлично Значит, пока сестра не вышла, мы можем... блять Сделать вот так. Потом вот так. Да не с ней, пизди, блядь. Ладно, пухну. Блин, а может быть эта улитка меня должна от чего-то защитить? Не, ну просто чисто фактически это возможно. Вряд ли, конечно, от этой самой. Какого? От э, отца или мыши. Но все равно. Почему я побежал сюда? Да, фиг его знаю. Так, сейчас будем следить за сестрой теперь. Теперь вот прям до талого. То есть мы же и стол, и сломаем, и все такое. А, улитка-то на мне сидит. Там прям по картинке понятно, да, грубо говоря. Да, хорошо. Это я понял, это хорошо. Так, стул мы сломали, допустим. Еще свет я включу. Но тут ничего не падает. Ну, допустим, она идет в туалет. Да, да, да, да. да, да. В туалет она не может сходить, логично. Отец ее не убивает. Вот там вот так вот, пусть будет тогда уж. Так, смотрим. Ага, легла в кровать просто. Допустим. Так, все окей, здесь... Блядь, я забыл про этот ковер, епа. Сука. Короче, хорошо, сестру мы, короче, спасли. Предположительно. Да, как бы она легла и все, и лежит. Осталось, получается, мать спасти. И попробовать этому голову отрубить. Блин, я столько все сделал, чтобы на ковер на саны встать. Вот это, вот это прям, знаете, прям как бы ошибочка по Фрейду, как говорится. Ну ладно, это все мелочи. Не понимаю, кстати, зачем улитка. Но у нас на картине появляется улитка на голове. То есть, в принципе, мы сразу же понимаем, кто жив, а кто мертв. Как я понимаю. То есть, как бы, они принимают форму... Так, скажем, подходящую, под что на самом деле происходит. То есть, тем самым на главной в главной комнате можно хотя бы понимать, кто жив. Ой, в главной, э, как это коридор, наверное. Так, что у меня там шар? Да я вот здесь. Да куда ты мякуешь? Да куда ты? Б... Хотел просто проверить, может быть здесь еще что-то падает. Потому что здесь, как видите, надо было пару раз ударить. Блин, блин, блин, блин, блин, блин. А что тогда еще надо? Отлично. Хм. В принципе, шар нам нужен сейчас последний раз, он нам больше не понадобится, поэтому его можно сразу на ковре оставлять. Тихо, а я взял всю энергию потратил, Это дура. Ох. Ну ладно. Я, кстати, не понимаю, кто это в подвале у нас лежит. Так, а что я взял? Рогатку, точно. Да-да-да-да-да-да-да. да да бежим Бежим-бежим-бежим. Отлично. Да куда ты падаешь? -то? Так, берем патрон. Да-да-да, берем тебя с собой. Ну, а почему нет? Так, давайте с ней поговорим. Как бы она там поплакала, все такое. Можно сразу же шар оставить на ковре. Прям, блядь, по центру. А, мне еще шар-то понадобится. Я вспомнил. Так, это мы поняли. Там сейчас откуда Кто-то сейчас оттуда вылезет, да, наверное? Так, что еще? Вот это мы ломаем. Но идем, получается, к матери, наверное. По крайней мере, я так думаю. Вот отца, кстати, нет. Отец мертв. Ну, он пропал с радаров. Ага. Ага, минус голова. Отлично, значит, ее рука не украдет. Вот здесь вот, чтобы не подскользнуться еще раз. Возьми, пожалуйста. Вот так вот. Так, да, мы знаем, знаем, знаем. Таймер кончился, это мы знаем. Идем мышь кормить. Лови бутерброд. Отлично. Мышь довольная. Хорошо, допустим, она довольная. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, что еще? Ну, здесь у нас код. Допустим, здесь все нормально. Здесь у нас что? Здесь у нас все нормально. Голова только чья-то валяется. Плюс опять вода появилась. Второй бутерброд взять нельзя. Так, у нас есть дробовик. Блять, он сюда идет. Но в ту комнату, может, судя по всему, не зайдем. А, может быть попробовать? А, сейчас отец придет. Зараза. Да? Придет, не придет? Может у него врагатку попробовать выстрелить в него? Ой, да ладно, ты прикалываешься, что ли, черная дрянь. Ладно, пойдем к сестре. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, ковер пропал. К сестре заходим. У сестры все хорошо, допустим. Да, ковер пропал. Саг, с игрушкой играть нельзя. Здесь в туалете ничего не происходит. Так, только почему-то с отцом что-то не так. Но он вернулся домой. Ага, ему пофиг. Он с ножом идет к нам. Да стреляй! Чего ты не стреляешь-то? Я же взял патрон. А, он, кстати, и мать, походу, убил. Он, походу, и мать убил. Потому что она тоже с картинки пропала. Так, как сражаться с отцом? Другой вопрос тогда. А, -а, -а нет, ловушки-то нет. Ловушку-то, мышь это уничтожает ловушку. Бля, и как быть? Я в западне, получается. Что-то как-то я вообще не понимаю тогда, что делать. Немножко, так скажем. То есть, получается, чисто фактически, как я понимаю, спасти всех может и не удастся. Бля, тот же самый отец приходит и всех убивает, блядь. Да возьми. Блин, я же брал патрон, по-моему, или я забыл все-таки про патрон? И стою, жду его такой, блядь, пострелять в него. С дробовиком. Ну ладно, что поделаешь. Так, ну здесь мы можем полностью энергию потратить Дождаться, когда она восстановится Отлично Потом добежать до половины энергии Дождаться, потом еще чуть-чуть меньше оставить Вот так вот, И дойти пешка пешкодрал Блин, ну что-то не так тогда получается А, блин, я всю энергию потратил Ну ладно, это неплохо не, не Как раз мы пока то сделали, пока все сделали Ага, берем Отлично А может быть я какую-то последовательность неправильно делаю То есть я почему-то все равно иду и уничтожаю унитаз Но по-моему как раз таки я его уничтожаю Потому что это самое Как сказать это Потому что Если этого не сделать То грубо говоря Стоп, патрон ну, ну пойдем со мной, пойдем Не пойдешь, ну как лучше Так, ну, она сейчас поплачет, мы с ней поговорим Так, давайте, ладно, это вернем, пока она там дойдет Пока то, пока все, Мы успеем, в принципе, вот это вернуть на место И побежать дальше Блин, а может быть Ну ладно, хотя фиг не. Ну вот, отец пропадает То есть, он как ни крути, пропадает Да-да-да И у нас у топора, получается Его рабочие свойства остаются больше, чем на один а, -а, -а, -а. То есть, даже так То есть, ее прям с собой-с собой беру Ладно, побудь здесь пока Мне нужно бутерброд взять ну, допустим, мы не убиваем мышь Я уж теперь на ковры вообще вставать не хочу, если честно Так, дроп Отлично Так Она так долго говорит А, у меня по времени осталось мало Сейчас эта руку, наверное, высунет, да? Нет? Так, а что делать? Может, ее посадить надо? Ну, за этот, за стульчик. Нет? Ну, ладно. Ну, что, давай, давай, вылазь там. Да-да-да, давай-давай-давай. Я с топором тебя жду. Блин, а у меня, получается, кроме дробовика, патрон есть. Кроме дробовика у меня, в принципе, больше ничего такого нет. О, свет выключился. Ага, она уснула. Ручку мы отрезали ему. Ох ты, блядь. Ох ты, блядь. А он не может, да, сюда попасть? Ох ты, блядь. Не, ну у нас... Да, что такое? О, о тут что-то есть. Ну понятно, короче, нам пизда. Умри! Блин, а ему рук ты не отрежешь? Он тогда нас съедает. Что-то как-то это самое? Недалеко я продвинулся. Совсем недалеко. Не, ну я, естественно, конечно, дольше проживаю каждый раз, но... Почему-то на этот раз у нас не было с ним диалога. Я не понимаю, где, получается, отец находится в это время. Подождите, если он на улице, то он, получается, приходит вот отсюда. Дорогая, типа, я дома, блядь. Почему я выйти не могу? Чисто фактически. Угу, здесь ранить вообще бесполезно. Может быть, свет надо выключить? И тогда его голова появится. А может быть, ловушку не тратить на этого... А, мне, ну мне топор-то в любом случае нужен. То есть, если я не потрачу ловушку... Хм... Чисто фактически... Нет, я не успею чисто фактически. Да, я не успею. То есть мне нужно мало того, что бросить ловушку. Взять топор. А если я сделаю вот так? Ага, она не умрет. Все, я понял. Но ловушку она сломает. Возможно, мне реально нужна ловушка. Так, что мне надо-то? Идти там дверь открыть. Что это самое? Блядь. Ммм. Но дробовик мне пока, короче, не нужен. Блин, вот эта комната, я, кстати, единственная, по-моему, одна из тех комнат, которые я мало осмотрел. Ну ладно. Сестра уже, наверное, давным-давно там сидит, наверное, играет. Блядь, я не успел. Ну понятно. Как действовать-то? Как быть? То есть, получается, первую из картины пропадает отец. В любом случае. Я не понимаю, как мне это предрешить. Вот как это можно предрешить? Нет, чисто фактически можно сделать так, чтобы мать подскользнулась еще и на молоке, по-моему. Скорее всего. Это если разбудить кота только именно вот прямо в момент, когда она будет заходить. Сойдет. Так, теперь за ловушку. Но чисто фактически мы тоже можем потратить топор. Ну то есть как только мы убиваем мышь, топор перестает работать. Ну, просто чисто вот, вот так вот сделаю Посмотрим, останется ли ловушка Потому что у меня тогда топора хватает на больше На более долго Но если я убиваю мышь То почему-то он ломается Тихо-тихо-тихо Нам еще топор понадобится использовать Сейчас он сломается Да, не? нет ну, допустим, проверим. Он вот, сестра идет как раз. А, нет, мы сейчас не будем вазу ломать. Мы за водой сбегаем. Мне кажется, какого-то просто одного малейшего действия не хватает. Чтобы это самое Чтобы вот все было прям вот как надо Ай-яй-яй, дурак Ладно, пофиг Все, мы сломали стул Да, уйди, уйди Нормально точно будет же. У нас почему-то вверх тормашками, кстати Ага, конечно, сейчас Всё, в принципе, маточку мы спасли. А, нет, маточку мы еще не спасли как раз Все, топор сломался. Ну да, получается, мы не сможем руку отрубить. Или голову. Ах ты тварь. Ну, выстрелим в него. Ага, патронов нет. Блин, а как? А может быть ему игрушку можно было сюда бросить? Блин, а он сейчас мать все равно, ну, уже заберет. Я пока до этой игрушки добегу. Ну да, вон там таймер тикает. Она еще так долго разговаривает. Да, блядь! Ладно. Почитаю, может быть, немножко что дальше делать. Я просто мне кажется, прям совсем что-то не хватает. Может быть, там одного или двух действий, там плюс-минус, не более. А подписывайтесь на канал. Все-таки. что что, я попробовал. Все, что можно, я попробовал, я считаю. А что не попробовал, то не попробовал. Но видно будет дальше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Пока.